и думать не хочу, Кричать готово сердце. Ты знаешь, я тебя люблю, Люблю, люблю, поверь мне. Так что так мучиться нет сил, Зачем судьба жестока? Я счастья радости хочу И быть с тобою только. Чувствуй меня сквозь туманы дожди, чувствуй, как запах нижнейший зрос, чувствуй мукой груди, чувствуй, манящую сладость сладости грос, чувствуй меня сквозь туманы дожди, чувствуй, как запах нижнейший зрос. Чувствуй, пенящий мукой груди, чувствуй, сладость сладости гроз. Я целовать тебя хочу, и быть с одним тобою. Лишь одного тебя хочу, хочу любить до боли. С тобой одним на всей земле, с тобой других не надо. Любить и целовать хочу, и лишь бы ты был рядом. Чувствуй меня сквозь туманы дожди, Чувствуй, как запах нежнейшей взрос. Чувствуй пьянящую мукой груди, Чувствуй манящую сладость грез. Чувствуй меня сквозь туманы дожди, Чувствуй, как запах нежнейшей взрос. Чувствуй пьянящую мукой груди, Чувствуй манящую сладостью грез. Чувствуй меня сквозь туман и дожди, чувствуй, как запах нижнейший грос, чувства пенящие мукой груди, чувствуй манящий сладость и Чувствуй меня сквозь туман и дожди, чувствуй, как запах нижнейший грос. Чувства пенящие мукой груди, Чувствуй, манящие сладости грос.